Здравствуйте! Именно здравствуйте, дорогие пользователи этого скромного канала! Ну как вам на карантине? Да, я вас хорошо понимаю, ведь уже шесть лет нахожусь на самоизоляции. Спасаюсь от вируса потребительства и самовозвышения свирепствующего в городах. Живу я на маленьком хуторе в 50 километрах от Одессы. Как там у Осифа Бродского? Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. И от Цезаря далеко, и от вьюги. Лебезить не надо, трусить, торопиться. Предполагала я представить вам цикл рассказов «Хутора под Одессой». Но обстоятельства заставляют поторопиться. О том, как мы, горожане перебрались в село, об этом еще будет. Почему перебрались? А вот об этом одна из сочиненных мною частушек: С навозом возишься в хлеву или в земле копаешься. Чем от города ты дальше меньше замораешься? Много негативного накопилось в городах. Озлобленность и раздражительность почти на каждом шагу непреодолимое желание иметь как можно больше непонятно зачем потреблять потреблять вскользь замечу как символичное окончание а этот бесконечный кросс за материальными благами но ну, не буду учить вас как жить просто уточню что нам вовсе не так много надо необходим ли вам диван по диванистей и больше чем у соседа решать вам еще города сильно стирают лица а так хочется быть заметным и начинается тот выпендрешь когда каждая тюлька изображает из себя селедку я называю это синдромом павиана у кого зад более красный тот и прекрасный многих очень многих поразили эти вирусы. И свелась вся современная жизнь к накоплению и выпячиванию зада. Эту многовековую пандемию человечеству не остановить, и вакцины нет. Ой, что это я растрещалась, как сорока. Хорошо мне у себя на участке весна, садогород, курочки-уточки. Особый карантин не ощущается. Работа есть работа. А в каменной клетке четыре стены что делать? Думать. Самое время подумать. Почитать то, что еще не читано. Ну, хотя бы не превзойденного Сашу Черного. Его стихотворение больному. Есть незримое творчество в каждом мгновенье, в умном слове, в улыбке, в сиянии глаз. Найти это творчество в себе, разбудить свою душу и подумать о вечном – самое то во время карантина. Давайте поговорим об этом в комментариях и будьте здоровы!